Курс доллара впервые с конца мая превысил 66 рублей. Американская валюта дорожала на Мосбирже почти на 3%. Рубль начал безостановочно слабеть на прошлой неделе. Доллар за 5 дней с 12 по 16 декабря вырос на 3,5%, то есть на 2 рубля 22 копейки, до 65 рублей. Евро на 5,42%, то есть на 3 рубля 55 копеек, выше 69 рублей. С чем связаны данные метаморфозы на валютном рынке, прокомментировал эксперт Казанского федерального университета Игорь Кох. Во-первых, это сезонный фактор. Приближаются новогодние праздники, в связи с чем растет относительная неопределенность. В течение длительного периода времени сначала не будут работать мировые валютные рынки из-за Рождества, а потом российский валютный, рынок, российский валютный рынок будет работать с большими выходными. Многие компании, граждане запасаются валютой. По словам экспертов, курс рубля слабеет весь декабрь. Предполагается, что уже начинает сказываться значительное снижение на экспортную российскую нефть марки «Юрлс». Низкая стоимость была обусловлена высокими скидками на российскую нефть после введенного эмбарго Европы на импорт российской нефти. В совокупности это приводит к падению доходов от экспорта и, как следствие, к сокращению предложения валюты на рынке. Это восстановление э, импорта. Если в первой половине года э, импорт товаров э, резко сократился, в связи с логистическими проблемами и уходом многих иностранных брендов из страны, то сейчас постепенно происходит рост поставок на фоне решения логистических проблем и на фоне расширения так называемого параллельного Импорта. Очень сложно предположить дальнейший вектор событий, но эксперт Казанского федерального университета считает, что если негативной ситуации, происходящие в мире, снизится, то курс рубля может стабилизироваться и вернуться к состоянию декабря прошлого года, где стоимость рубля была примерно 73 рубля за доллар. Амир Ахтямов, Универньюз.